Дорогие друзья, вы находитесь на канале Play Games. с вами я, София. У нас Road 96, эпизод 2, между прочим. Я даже не знала о то, том, что такая есть. Смотрите, суббота 1 июня 1996 года -го у нас уже разблокировано ум. Вы умны, можете убеждать людей, выяснить это было непросто, особенно методом Джарада Хакерство. У компьютеров нет тайн. Алекс научил вас хакерству. То есть это офигенные штуки. Офигенные штуки, я считаю. И мы сейчас начнем эпизод 2. Эпизод 1, насколько вы помните, мы проходили вместе с вами на получается на стримчике. Ну, давайте попробуем посмотреть, что там дальше. Хотя бы. С вами Сони Санчес. Добро пожаловать на шоу Сони. Да, это что новое. Недавно на дорогах прошли протесты, как всегда, зачинщики бригада. К счастью, вмешались полиции, и никто из невинных граждан не пострадал. Спасибо нашей полиции, без вас демократии бы не было. Помните, организаторы протестов преступники. Держитесь от них как можно дальше. Отличные новости. Недавно служба безопасности обезвредила крупную сеть контрабандистов, помогавших подросткам пересекать границу. Спасибо, что храните безопасность страны, пограничники. играй себе. А теперь взглянем на результаты последних опросов избирателей. Похоже, Тирак по-прежнему фаворита. Фаворите. Удивительно, но кажется, даже у Флорес нашлись сторонники. Должно быть кто-то из бригады. Как вам известно, шоу Sony о -о очень озабочена ситуацией с молодежью, которая продолжает пропадать. Взглянем на, на сегодняшний выпуск. Подростков в розыске. А мы это видели. И помните, если вы что-то знаете, пожалуйста, звоните на горячую линию Sony. Тить. Разыскивается 45 дней ссор... А, срок 5 дней, срок 17 дней, срок 17 дней. Горячая линия в 4 дней вернем детей домой вместе. А, последний раз видели. А, это то есть мы можем попасть на этот километраж. Смотрите, путешествовать автостопом. Мы рассчитываем на вашу поддержку. Путешествовать автостопом, идущим пешком. И идущим пешком вдоль дороги. Заткнись. То есть, типа, если мы их кого-то встретим, а я не знаю... А, это нам, типа, срок? Пять дней. То есть нам дают вот столько вот дней, чтобы мы смогли их найти. Прикольно. А что ты хочешь от меня? Я... То есть я что, кого-то видела? Ну, я если только автостопом как-то перемещалась... Что, а я никого из них не видела? Я, по крайней мере, не могу ни одного из них вспомнить. Ну, девчонку я видела. Мне кажется. Энергия у нас уйдет. Вот тут энергия уйдет. Мы должны выбрать. Давайте это вот кнем. Горячая линь доступна. А! Это типа встретить надо? секундочку, секундочку, прям буквально маленькую секундочку, я вам погромче сделаю, чуть-чуть погромче, чтобы было интересней, так, подожди, это типа она что ли? Мы с ней сидели, мы дудели на дуде. На, на дуде дидели. Так, это нам ее поймать, что ли, надо? Ну, так опасненько-то автостопом путешествовать. <звы> с учетом всей враждебности, неудивительно, что полиция применяет насилие. Стоп, ты утверждаешь, что полицейские насилия оправданы? Полицейское насилие оправдано. Хорошо, что ты тут. Все, не одно это терпеть. А, погоди, то я типа с ней поехала? Тут я шоу... я могу что? Подождите... Газировка, по-моему, отнимает энергию. Сейчас, подождите, подождите. Я хочу, чтобы вы это видели все. Поэтому я как-нибудь скукожусь куда-нибудь. А -а -а -а -а. Да, я вот тут -вот -вот побуду у вас. Чуть -чуть -чуть -чуть -чуть. Так, смотрите. Смотрим на энергию. А, нет, прибавила. Посмотреть под... Ух ты! Это что? Что это такое? А... -а, -а, -а, -а, -а. Только президент Тирак может дать тебе 20 баков, баксов за что-то. А, тут а, у них везде вот эти всякие листовки. Ну, мы, типа, заглянули, ничего там не нашли, кроме вот этой вот фигни. Ой. У меня опять... У меня герой почему-то любят отворачиваться. Ух ты, у тебя тут птичка такая прикольная. Так, ну, привет. Спасибо. Так, а что она спросила? А, ладно. Спасибо за подвоз, ребята. Люди... Мародерствует, Джордж! Что в этом хорошем? Мародерство разумно, если система прогнила. Думаешь, они всегда так разговаривают? надеюсь, нет. Мне даже не нравится это что прелюдия? А давайте так. Нет, подожди. Да, прелюдия. О, мерзость. Да. Мы видим с собой об этом говорить без толку. Так ты из наших? Пытающих перейти к границу. Ага. Я знал, что ты за границ хочешь, как I и я. Заверстую, чую, буквально. Тогда сменим тему. Думаешь, really они знают, что мы затеваем? Без понятия. Знаю, взрослые такие so, so странные. So, Есть идея. Так. О, oh. да? <laughs> yeah? Оо, -о, о, ну давай. Заткнись. Сыграем найденную мной игру и послушаем музыку. Вот, держи плеер. Давай. Погоди. Раньше играть доводилось, предпочитаю узнать, насколько силен противник, прежде чем его сокрушить. Одожд, бабушка выиграла. А, я средней руки игрок. Игрок, увы, я, в общем-то, отлично играю. Ну давайте, я я вообще не понимаю, о чем речь Однажды бабушка выиграла Значит, будет обидно Прошу прощения Первый, кто пасает 4 шашки в ряд, выигрывает а Это херня, подожди А-а-а Ну погнали А в ряд, в какой ряд, в любой ряд? хе хитрая какая. Ну, я с тобой разберусь, подожди. Я знаю, как это делается. Правильно. Давай мне дорогу. Давай, давай, давай. Что ты там пытаешься сделать? Ты проиграла. Я продула. Ну, видимо, просто пришло время хоть в чем-то проиграть. Музыку любишь? Не бойся меня обидеть, я взрослая девочка. Да ты что серьезно? Взрослые такие же ведь странные, ты говоришь? А, ну вообще я люблю музыку без комментариев. Да, сто пудов. И она забрала у меня наушники. У меня тут самые разные записи. Вот тебе на память. О, отлично. Это мы собираем, это нам надо. На один коллекционный предмет. Uh, the Brothers. Хорошо. И что, и все? Так, какие-то странные они. Я не ожидал, что я с ней поеду. Ну ладно. Раз поехали, то поехали. Тут везде все тираком обклеено. Как-то не очень. Итак. Uh, почему ты решила перейти границу? Когда ты ушла из дома. Ну, она вроде бы что-то рассказывала, но не захотела углубляться, поэтому не хочет углубляться, захочется расскажет потом сама, правильно? А почему ты решила перейти границу? Чтобы начать нужную новую жизнь. Нет, чтобы у меня вообще была жизнь. Отец думать, мне так повезло, у нас большой дом, да, я хожу в частную школу, но это не так, поверь. А Отношения с отцом не очень. Звучит не так уж плохо. Так. Yeah, да, можно и так сказать, с... про отца. А, вот я что, я тебе кое-что скажу, может и не следует, но, кажется, тебе можно заверять? Мой о -о отец министр нефти. Что? Да ну нафиг! Не верю. Ну ладно, да ну нафиг. Ну, как бы, даже если она врет, как мы это проверим, да? Будем, будем честны. Тешите! <трашный> <честны>. Ребят, вы что-то сказали? <и> а, <и> что <и> у вас отличный фургон. Ата, ата, ай какая. Так, твой секрет не выведали. Нифига себе. Вот просто нифига себе. Ну вообще неплохо, да. Ладно, ну как бы меня это не особо впечатляет на самом деле. Мне это пофиг. Так, твой секрет не выведали. Спасибо. Uh, uh, вот, поделилась с тобой, теперь легче. Я хотел кому-то рассказать, но нас выгнали из кембинга, прежде чем я успела. Можешь воспринимать меня по-прежнему? А чё, нет? А по-прежнему это как? Как высшее существо, с которым тебе повезло yeah. дышать yeah. одним <laughs> воздухом. <laughs> так, могу попробовать, не было у меня таких мыслей, шучу. Каких? То, что она высшее существо? Вот это вот, что ли? Ладно, я могу попробовать. Thanks. Спасибо. Эй, hey, hey, ребят. О, uh -oh. oh, удачи. Can да. Можешь спросить. Давай. I was wondering, Мне просто интересно. Как по-вашему, вы политически I... активны? No. Нет, really. не особо. What about you? А ты? Ну, мы придерживались нейтрала, насколько я помню. Нет? Но вы сваливаете из-за проблем в Петрии. Даже не пытайтесь это отрицать. А, вы агент под прикрытием? Это еще мягко сказано. Ну-ка, агент под прикрытием? <laughs> Джозеф, агент под прикрытием! А что? Я не могу, что ли? <laughs> в любом случае, раз вы собрались валить, значит политически активность. По моим меркам, по крайней мере. Так, ну ладно. А раз вы... Чау! Почти все. Как вы намерены изменить страну? А голосовать за нового лидера, протестовать изо всех сил? Непонятно, что можно сделать, Ну давайте. Я тоже не знаю. Да, может сейчас и не сделать ничего. Депрессивно как-то. Ясно одно. Если что и поменяется, то силами молодежи. Ты куда смотришь? Наконец то бы хоть в чем-то согласны. Видели у него взгляд, такие глаза, такие. Уу! Ты куда смотришь? Ты куда смотришь? Так, мы изменим ситуацию. Не вижу никаких перемен, но промолчать. А я даже не помню, что он сказал. Я. ДПС. Скорость перевысить. Нет, в смысле, я так не думаю! Пам-пам! Приветики, ребятушки! Вы просто семейная пара. Здрасте. Всем сохраняет спокойствие. Ребят, говорить будем мы. Конечно. ДПС, да, мэм! Предъявите вариску удостоверение, ПТС! Рад содействие, сэр. сэр! Сэр, там просто безмозглый коп. Тихо, тихо, тихо. Это ваши дети! Нет, сэр, просто подвозим! Ясно. Приветики. Да, ⁇ -мо ⁇ Здрасте. А, все в порядке, сэр? Ты в порядке, детка? Как будто нервничаешь. Да, все норм. Хм. А ты смахишь на одного из подростков беглецов? У меня есть... Голову. А где я должна была достать это? А, мне так все говорят. Еще бы. Надо взглянуть на твои документы. Просто для порядка. А что если мы сделаем пожертвование на нужный ДПС? Пожертвование? Блин, у меня 11 баксов. Но да, мы могли бы. Но в случае пожертвования, наверное. Я могу и прикрыть глаза. Спасибо, сэр. Вы же не всерьез собираетесь ему платить. Так, они пытаются помочь. Из-за таких, как вы, наша страна и разваливается. Прошу прощения. Тихо. Так, с кем говорить? Так, Зои, заткнись. Ну же, это говно а -а, Форменное ничего нам не сделает С меня хватит, Поешь со мной Что то натворила, Зои? Не трогай меня, свинья Что нам делать? Не знаю, даже не знаю, не знаю. Нихера себе Ой-ой-ой Оставать в машине, делай, что он говорит А вот сейчас нет, эй-эй-эй Надо выходить И отпинать его Да помочь Зои, ё <смех> и проиграли а я ведь тебя предупреждал повезло, что, ты, что не ты нужен все, пипец так ты помочь как... что-то явно пошло не по плану ой, а куда это? А, это я обратно иду за Зоей? Или нет? Или я ее уже потеряла? Пам-пам! Вот это ничего себе! Это поворот, однако! Так, 20 июня. Мы очень много энергии потратили. About a girl. Или. Да, наверное. А где я вижу этот грузовик? Подождите, я его не вижу. Вы все врете. А, вон там что-то стоит, нет? Там какая-то тачка разбитая. Мне кажется. То есть, у меня, по, по идее, по-хорошему, должны были быть с собой какие-то документы. То есть, а, нам, по-хорошему, нужно голосовать не за терак, а за Флорес, да? Ну, судя по всему. Ой, какая, какая машутка разбитая. Медведица! Медведица! Чувак, ты под чем? Подождите. О, какая медведица? Damn, Чёртова легавая! Кто oh, здесь? Везет медведя утопленный. Кто здесь? Кто здесь? А. Медведица? Мама -бэр. Подожди! Кто здесь, мать вашу? Где? Oh, Взёт медведю как утопленнику, подожди! Так, мне туда нельзя? Туда нельзя, значит мне куда-то... Луп ну, надо? Я никого не вижу? А это что? А, это вот... Ближ... Тихо! Нет, нет... А, вон! Кто-то ходит! Так. Oh, Подожди, медведь это ты? Ты себя медведем называешь? Ты что там делаешь? Да ты бухой! Mama Эй, все bear. в порядке? Медведица! Помощь не нужна? Hey. Эй! Ты не моя медведица! Ты всего лишь детеныш! Эээ, что, что, что за медведица? Эй, тихо, подожди, попасть! У меня было свидание с медведицей! А она из полиции оказалась! Я ей не пришел! Я налажал! А потом так та -а напился! Так, ну и что? То, что она из полиции, может еще раз на свидание пригласить. Так, ну давай, ну и что, что она из полиции? А? Тихо, тихо, тихо, стой! Uh, Я плохой bad, парень, волчонок, разыскиваем преступник Петри. Mm -hmm. Черт, даже медведь с скалу не сдвинуть. Погори. Mm -hmm. Mm -hmm. Нет! -а. Невозможно. Давай сюда. Чё, помочь? Ну, давай. Так, а чё-чё-чё делать? Oh, oh. Ты как сюда забрался? Эй! Видишь, эти камни впереди? Похоже на трек! а? Чёртова гора! Обвалился, похоронила мою Конни. Кто такой Конни? Стоп, а Конни ты кто? Конни была любовью всей моей жизни. Первая любовь. Но я не хочу об этом говорить. Хочу гоняться. Ну же. Гонка до вершины колба. Я быстрее верта. Ветра. Блин, мои колени Чувак, да ты стар, у тебя сейчас нога отвалится Оторвется, братан, куда ты висяшь Тебе а я не могу, тебя меня не нагнать Да ты укуришь Я бутро ветра Легок и стремителен Я причем шифтую, не шифтую А Мои колени, больно ты как Ну давай, братан, давай а, не догонишь, стричок. А, неплохо для почти на месте. Напрягся, а? Медведь опять победил. Надо было бы в олимпийскую сборную идти. Но я ему позволила выиграть. Красавец, футбольный мяч. О, вот теперь ты в опасной зоне. А я его чуть-чуть под... это пинал. Ну давай, давай. Ладно, мелочь. У тебя пять попыток. В школе меня звали Степной... А, Стеной. Это так, для сведения. А -а -а. Ну давай. Вправо. Есть. Oh, Не думаю, что ты подтянула Олимпиаду. Хорошо, осталось четыре попытки. Ну давайте еще раз вправо сейчас зафигачим. Оп! <связать> Ах ты ж, -мо! А, это я мимо ворот бью, да? Получается? Сейчас, подожди. То есть он улетает аж туда далеко. Подожди, давайте мы влево вот так вот сейчас пнем. Вот оно как! Повезла! Мяч прошел там, где у меня раньше были пальцы. Осталось только две попытки. Постарайся уж. Ну хорошо, медведь, давай. Давай, силач, ты наш. Опачки! Хорош! У меня в глазах двоится. Ловил не тот мяч. Последняя попытка. Покажи, что умеешь, мелочь. Ну давай, сейчас мы тебе покажем. Давайте еще раз влево пнем. Оп! Вот так вот как-нибудь. Есть! Какой счет! Вот что! Засчитаем два гола! Вообще-то это было. Вы пьяны, но считать не разучились, давать еще Злобненько, ну забавненько Неплохой счет Как правило, стена играет лучше на трезвую голову Откуда в тебе столько сил, господи? Ты что пил? Ну и выдохся же я Ну же Сядем тут Что, прям тут? Откуда в тебе столько сил, мужик? О. Вот его трейлер, да, стоит. А, Если совет по пересечению границы, под отрытом не было ночевать э, безопасно. Как сберегать силы в дороге? А почему ты спрашиваешь? Хочу помочь другим подросткам перейти границу. О, просто так интересно, чтобы убраться из этой помойки. Сильно сказано. Но тебе надо поесть, попить и поспать! Приключение еще не повод забывать о насущном сечёшь. Так, вы выглядите более трезвым. Ну как, стало лучше, Джон? Да, малой, спасибо. Извини за предыдущее. Просто вся эта история с медведицей сколыхнула прошлое. Кони. Если хотите поговорить, я здесь. Можно узнать, кто такая Кони? Рад, что вам лучше, но мне пора. Ну давайте поболтаем не была любовь всей моей жизни, но она погибла 10 лет. Назад при обвале. тот то обвал. -то она была моим миром. Ты бы ее видел. Давай, Хай, она была. Молодая и увлеченная, как я. Мы были вместе в бригаде. И красивая. Такая красивая. Я ее никогда не забуду. Все, он, по-моему, сказал, что скучает по ней очень. Так, мне очень жаль, что она не с вами. Похоже, что медведица тоже особенная Так, давайте про медведицу, да. Что медведица тоже особенная для вас. Так и есть. Этот голос. Ух, и она сильная. Сильнее, чем я. Был и буду, но еще и добрая и веселая. Так, вы как будто созданы друг для друга. Первый вариант. Второй. Помните, почему вы не можете... А, напомните, почему вы не можете быть вместе. И последний. Я мне по... Так, не-не-не-не-не, мы еще поболтаем. Так. дай, мы еще поболтаем. Так, вы как будто созданы друг для друга. Может и так. Ну вот в чем соль. Она при погонах. А у меня законов не лады. Чтобы все получилось, многое надо изменить. Мне придется сдаться властям. Я в розыске. Или ей придется перейти на сторону революции. Ха. А, как знать? Жизнь занятная штука. Это точно мелочь. Это точно. А можно спросить? Валяй. Вы любите медведицу? Да. Думаю, что да. Эх, романтика. Так, надо найти способ все устроить, значит вы просто обязаны попытаться, ну, значит должны обязаны попытаться. Эй, ты довольно мудрый для стоплека, знаешь ли? Может тебе вести одну из этих радиопередач с советами по отношениям? Голос у меня и правда очень приятный, я подумаю о карьере в политике. Сначала надо школу закончить, а? Сначала надо школу закончить, конечно. Звучит разумно! А теперь, если ты не против, я бы хотел посидеть тут и полюбоваться. Видами какое-то время. Наслаждайтесь красиво. А, сидит. Ну хорошо, хоть э, нормальный, адекватный мужик. Ты, ты там береги себя! А встретишь любовь, хватай и держи. Понятно? Спасибо, Джон, в смысле, стена. Видим как понять, что это любовь? А, интересно, а как понять, что это любовь? Поймешь! Believe. Поверь! Ну окей, ну ладно. Это вечный вопрос. Эх, как понять? Так. У нас тут есть автостоп. Блин, нашу, нашу девчонку забрали. А? Короче, пипец. Так. У нас есть три варианта. Но я боюсь, с нашей энергией нам намного не хватит. У меня не оказалось с собой документов, поэтому я не смогла ничего предъявить. Опа, и он к нам пристал. А девка начала возмущаться. Что, собственно, очень и очень-очень-очень зря. Так, по-моему, на автобусе там за деньги едешь. Так, идешь пешком, но пешком отнимает очень много энергии. Автосуп. Авто. авто автосуп, да. Автосоп. Автостоп! Скажи это слово, автостоп! Он, по-моему, бесплатный. Да? Кстати, тут, по идее, можно звонить по любым ä, телефонным номерам. Что? Награда, если что-то знаете о радиопередатчике. А, это бригады. То есть мы тут можем звонить еще по любым номерам телефона, которые... На... Ух ты, находим. Ага. Тут ничего. Так. Автостоп. 7 баксов заплатить за проезд. О, кто-то едет, подожди. Позже. Что за звуки? Чё? А, не получилось никого поймать! А если пешком пойти, это сколько? Мы вроде за пацана играем. Ну, голос какой-то женский, мне кажется. Две штучки. Мы типа, ну пойдемте, потратим всю свою энергию и умрем где-нибудь по дороге. А чё бы и нет? Сокращаем путь до границы пешочком. Подождите, мы стартовали 12 июня. Что-то как какая-то странная карта, мне кажется, или нет? Так, ну мы мужика встретили, медведя. Докуда-то дошли. Уставшие, замученные. И уже готовы где-нибудь рухнуть. И рухаем. э э ух-нем. Что тут у нас? Мен, тот самый. Похоже на один из этих рож с объявления о розыске. Тащи внутрь. Черт. Тот самый мент. Вас арестовали. Никто не обещал, что добраться до границы будет легко. Не говоря уж о том, чтобы ее перейти. Но каждое завершающее путешествие приходится несколько начинающих. Пам! Неплохо. Нормально, меня повязали. Боже вот ж блин! Хорошая игра, мне нравится. Блин, так мало времени прошло, может еще одно начать? Чуть -чуть. Чуть -чуть. Еще чуть-чуть с вами, давайте поиграем. А, я забыл посмотреть, что нам нужно? Да, Соня Санчес, добро пожаловать на шоу, на шоу Сони. А теперь взглянем на результаты последних опросов избирателей. Блин. Должен быть кто-то из бригады. Так, да. Как вам известно, шоу Sony очень озабочен ситуацией с молодежью, которая продолжается пропадать, взглянем на сегодняшний выпуск. Опа! А, и помните, если вы что-то знаете, пожалуйста, звоните на горячую линию, да. Ага. Так, ну давайте, да, опять вот это вот возьмем. Не потому, что я там как-то что-то где-то, а потому что... А, срок 9 дней, то есть за 9 дней, я так понимаю, нам нужно найти... Ребенка идущего пешком вдоль дороги это путешествует автостопом ну пойдемте опять пешочком. классно тут музыка если она не банится я бы прям даже вот на начало стримов бы ставила эту музыку О, а мы еще кого-то открыли Девушку еще открыли какую-то. Июнь 22-е. Как раз мотель какой-то. Мы тут не были. Кстати. Там какая-то палатка стоит в углу. Зацени, смотри. Сейчас мы до тут дойдем. Так, сейчас, подожди, подожди. Мы тут тоже вляпаемся в какую-нибудь историю. И нас кто-нибудь убьет. Вот, кстати, пропавшие Пропавшие дети с подростки, если вы что-то знаете, звоните немедленно. Так, мы знаем только про девочку нашу. У нас 13 баксов. Знаковый батончик, газировка, вода, банка газировки. Нам это пока отдыхает. То есть мы можем тут поспать. Это вот. Н наш маленький. Маленький шалаш. Кто там орт прям? Так, но ну мы можем взламывать какую-то технику. Это вот прям очень полезный навык. Это прям супер-супер, я считаю. Тачку угнать мы пока не можем. Я думаю, когда-нибудь мы до такого рода растем, будем воровать. Да. Это плохо, но что деваться? Куда деваться? Так, сейчас мы тут все осмотрим внимательно. Оглядим. Так, нас туда не подпускают. Отпереть, взломать замок. Вот мне бы взломчика где-нибудь найти. Я тогда думаю, мы в следующий раз уже вот посмотрим игру, как это будет все выглядеть, и уже вместе с вами на стрим. О, взять. На стримчике пройдем полностью эту игру. Уже, так скажем, на хорошую концовку. Потому что, чтобы пройти, я так понимаю, на хорошую концовку, это нужно голосовать, по первых за Флорес. Вот. А во-вторых, найти всех подростков, я так понимаю. Чтобы у нас были все предметы, все, все что нам нужно, все у нас должно быть. В ночь. Так, ну мы уже пинали мяч. Так, тут вроде бы ничего такого интересного. Ну-ка, а если мы вот прямо вот сюда вот пнем? Подожди. Проверить мусор? А мы еще не, не копаемся? Еще пока не копаемся, да? Ой, выброси! あ! Что я наделала? Я ничего не трогала. Никто меня не видел. Тут камер нету. Нету же Нету камер. Я не вандал. Вам показалось. Hello? Здравствуйте, я Стив, владелец райского мотеля. Всего одна ночь у нас навсегда изменит вашу жизнь. Ходят слухи, что в округе завелся маньяк. Но это они и есть. Просто слухи. Маньяк? Эту сплетню распустили конкуренты супермотель. Просто завидуют, что у нас джакузи. На что-нибудь советуете? Советую избегать полиции. Они все тираковые а, прихвостни. Украсть ключи от двери. Я могу стырить, да? А ты это будешь видеть? Подождите, чтобы что-то украсть, наверное, его нужно как-то отвлечь. Как-то его вытащить. Я думаю, что для начала его нужно как-то это самое выпереть из номера и уже потом пытаться украсть ключи. Потому что у него из-под носа их, ну, как-то это такое себе. Подождите-ка. Может, с другой стороны? О, у него есть джакузи. Ой, фу, окурки. Какая гадость. Ой, это плохо. Во мне, очередной раз я вам об этом напоминаю. Так. Хорошо, одна ночью. Здесь изменить жизнь. Как тебя выпереть-то? Я взломать эту дверь не могу. Может, я рановато сюда попала? А, это отпереть, видимо, от этой двери ключи стащить. А это что? Это, видимо, проход к нему. Hey, so не так быстро. Ну вот, да, о чем я и говорил, собственно. Собственно. Так, а что мне с тобой делать, дружок? Мне нужно тебя, наверное, как-то отвлечь. Я могу тут что-то где-то ткнуть? Если бы я тут ткнула, он бы вышел такой, типа, эй, где мой телевизор, где мое электричество? Хм. Ха-ха-ха. У него бы сразу все вырубилось бы. Надо это обдумать. Братан, как тебя отвлечь? А там, кстати, что-то написано. Стораж. А, -э, сторожевая, наверное, да? Что еще у него тут? Как-как-как-как? А как-как-как? Как, как? Так, давай-ка я попристаю к машинам, что ли? Хаппи такси Хаппи такси Счастливое такси. Так, это никак не открывается. Это ничего не делается. И тут тоже ничего не делают. А, так же. А, что же делать? Это что? Ничего. Не серьезно, а что делать? <говорит> Кстати, так стопы Мысли. Так конкуренты говоришь? А где твои конкуренты? Я сейчас к ним схожу тогда. Не хочешь мне помочь? Я сама себе помогу. Причем я отсюда не уехать, не ни уйти, ничего не могу. Значит, надо что-то думать, как-то соображать здесь. Там наверху антенна, кстати. Кстати. Интересно, а я могу взять как-нибудь в руки мяч? Тут можно как-нибудь пройти, обойти вот это вот все. Или... А, вот, вот тут вот, да, забор полом. Ну-ка, стой. Так, тут у нас ничего нет. Эй, подожди. подожди стой, стой, стой, стой. Стой, стой, стой, стой. Оп. Выпнули. Я хочу попробовать сейчас мечом туда. Да куда же туда, где-то. Стой. Подожди. Нет. Нет. Нет, нет, нет, подожди, подожди. Сейчас я чуть-чуть помучаюсь. Так, вот, да, мы ставим. А, тут стенка, он не... О, 70% обыскать. Провал. Да 70% было, ну что ты. Ультиматум? То есть мы все таки можем шариться по вся всяким этим пакетикам, да? А почему я это раньше не заметила? Куда они вообще взялись? Сюда я влезть не могу, А, типа мне нужно. Вс, я поняла. Давайте мы сейчас приляжем отдохнуть. А тут что-нибудь есть? Нет. А приляжем сейчас там отдохнуть. Получается, нам же отдых нужен. Отдохнем. Поспим. Будем попытаемся спереть ключи. Неплохой такой домик. Кунура! Что, только одну? Может шоколадку какую купить? А! <звы> Проснулся? <звы> Хорошо. Ты на картонке спал. <звы> так не годится. <звы> Мне неудобно. Вам правду стоит ехать, оставьте меня в покое. Подождите. Подождите. Но он хочет пристрелить Соню Санчес. Давайте вспомним. Он хочет пристрелить Соню Санчес, а, потому что она лживая стерва. Потому что она как-то причастна ко взрыву. И там, насколько я понимаю, погибла его дочь. Самое смешное будет, если. А, хотя нет. Я просто подумала, что если его дочь как-то. Его дочь зовут Кенни, там вот это вот. О, боже, они убили Кенни, сволочи! Я только что сейчас поняла. Так, мне неудобно. Нет. А мне кажется, тут уютно. Ты и я. Вместе. Да пипец ты странный. Что тебе нужно? Не стоит волноваться. Просто нужна твоя помощь. С одной проблемкой. Uh -oh. О! Это может быть полиция. Так мне прятаться? Они патрулируют мотели, ищут пропавших подростков. Вроде тебя. Так спрятаться? Я поняла. О, привет, Стив. Абстрактные картинки в номере хороши. Пока. Конечно. Я пробую джакузи. Пока. Идеть. О! Ёб твою мать! О, ты обнаружил мою проблему. Хорошо. Так вот. С этим и нужна помощь. Идеть колотить! О, параша, Тейдер. Лола, Бэби, А, лол... Что? Лола... Бдей какой-то. 1980-й. Это что это? Что-то интересное. Да, бдей какой-то. Вот это вот сейчас, вот это вот, конечно, привет, Жарад, блин, чтоб тебя... Больше у тебя тут никаких трупов в шкафу нету. А почему вы его убили? Меня тоже убьете. Так, почему вы его убили? He, uh, он... Болтал много. Вы псих. Maybe... Разве что немного. Эй, hey, видишь эту рожу be? по телеку? Скоро will... ее не будет. Это про Sony он. Now, ну же, искупаем-ка нашего друга хорошенько. Ему не помешает помыться. Не так ли? А, два варианта. Нет, не совсем. Мне так страшно. А, не, не помешает ему искупаться. Может быть, я не знаю его как-нибудь распилить? А, ну, нет, не совсем. Понимаю, о чем речь. О чем? Ты куда? Ты куда пошел? Что? О нет. Что? Забыл. Мыло. Мыло? Что? Мне пора. Ты не знаешь, какое мыло нужно. Пихай мента в ванну. И не пытайся сбежать. Я узнаю, если попробуешь. Тебя ж налево. Открыть дверь. А, -а, а, у меня ключей нету. А -а -а! Да, ⁇ мою. Вот... Да, наверное, вот его окурки я и видела, да? А, нет. Смотрите, к его Ой-о-мо ⁇ Затащить мента в ванну. Ну погнали! Причем написано ⁇ Мента ⁇ а не полицейского. Почему так? Полицейский жить? Перевод такой себе. Так, ну... А, твою мать! Нашел мыло! Теперь тебе лучше выйти, то скоро будет жарко! While, very... <coughs> Это же ведь не хоррор! Почему так страшно? Что происходит? Почему ты меня так пугаешь? Все, я вышла! Это надолго! Он очень грязный! Нет. Хетить, колотить. Вытащить. Watch your back, Соня! А, а, а, это... Да-да-да-да. Помните, мы когда на стриме ездили в лимузине, Сони? одно из писем было вот таким вот, которое вот мы вот читали, она такая типа, почитай. Письма от моих поклонников. И мы достаем вот эту. Вот. Так. Сочат, кажется. Да-да. Я... Меня куда? Откру... Я? Двернук. Похоже, на тучат номер в мотеле. И держи рот на замке. А тут то тоже искупаешься. Да я знаю уже, не напугай. Да, еще одно. О, Джаред тут? Он занят. Ему полотенца достаточно? Вечно кучу требует. Достаточно. А, ну тогда ладно. Итак, я могу что-то сделать для Джареда? И Нет, все есть. О, какое облегчение. О, смотрю, Джаред телек смотрит. Нормально ловит? Да иди ты уже отсюда. Отлично. А, хорошо. Ну, дайте знать, если Джареду нужно больше каналов. Джареду ничего не нужно. Все хорошо? Да, да. Да, да, да. -да. Чем это пахнет? Вы там сошлы что ли, жарите? Уходите немедленно. Ладно, вовсе не обязательно грубить Пронесло Думаете, он догадался? Стив не шибко, сообразительный малый Можешь теперь уйти? Да Вот, за помощь в моем небольшом сотруд... затруднении. Пачка денег А, да, святая! -а! колотить! А -а -а! Опачки! Опачки! Это что это? Я тут вижу? Черт, Погодите! Он ушел! Он уш... Нет, мне показалось, что он ушел! Тебя Джаред зовет. Да-да, все хорошо. Что из-за меня? Если нет, I I нет я не разозлюсь. Не в этот yeah. раз. Bye. Пока. Эээ... Yeah. Зато я забрала ключи, блин. Тебе там еще мыло, еще мыло, тебе надо. Ну ладно. Я не поле, я причем я не хотел вызывать полицию, я хотел сказать то, что все окей. Опа! Так. Та-та-та-та-та. Взломать, конечно же. Конечно. Забираю. Забираю. А что это? Кредитка. Забираю. Все, уходим. Насколько я помню, кредитку, кредитка лучше не разбрасываться. Себе на заметку. Код к сейфу. 2, 8, 5, 2, 4, 8, Еще себе на заметку. Меня код каждый раз... Как опустошаешь сейф? <звучит> так, это видимо, ага. Взять ключи сжигания, ключи от машины, тара-та-тара-та-та. -та Пам-пам-пам. Кажется, мы сегодня на колесах. Но я думаю, мы сейчас это сядем. И на этом закончу, потому что уже время подходит. Джаред, что-то как свинья. Взял, прострелил чувака. Я просто поздоровался зашла. Так, подожди, сейчас мы ее угоним. Для начала давайте мы вот сюда вот. Нет? Ну ладно. Угоним, значит. Хе-хе. Ну так вот. Угнать. Ай! <смех> все, я думаю, <смех> на этом заканчиваем. Это <смех> вот это вот прям жесткая серия, вот прям вот с леду так бумс, как-то вот все пошло явно не по плану. Ну на самом деле игрушка прям вообще топчик, она мне прям очень нравится, она очень интересная, прям класс, класс, класс, класс. Саша, спасибо за то, что ты мне ее подогнал, прям респект.